Сегодня это мир изобретений и передовых технологий. Время, когда современная наука может объяснить все. Абсолютно все. Но сегодня ученые столкнулись с необъяснимой аномалией. Речь сегодня пойдет о розетках. Как только об этой аномалии заговорили на каждом углу, все ученые со всего мира поспешили исследовать это явление. Все-таки мне кажется, что это розетка. Но она красная. Логично. Порой в такие вещи поверить нелегко. Но мы нашли свидетелей этого явления. Я не сразу понял, что случилось. Поначалу мне показалось, что все нормально, но подойдя ближе, я не нашел никакого логического объяснения. Это было очень темной ночью. Я смотрю, а там прям правда настоящие красные. С тех пор я никогда не отпускаю топор из рук. Когда это случилось, мы отдыхали с семьей. Я первый забил тревогу, подбежал к жене, обнял ребенка и сказал, не смотрите. Порой на очень сложные вопросы ответ кроется рядом. Вот что нам ответил специалист по этим необычным явлениям. Да, эту анамуалию я наблюдаю очень давно. Я даже сделал писать три книги. Я могу сказать точно, со 100% вероятностью, что эти розетки, которые я видел, они находятся ниже столешницы. Получив заключение от ученых, опросив свидетелей и сделав спектральный анализ данного явления, мы со стопроцентной вероятностью знаем ответ на этот вопрос. Ничего себе, лекарство. Пойду еще куплю. И добро пожаловать в добрую мастерскую, где мы ничего не производим, а творим. У нас здесь крутые новинки. Мы нашли пульт от подсветки и лучше бы мы его не находили. Подсвет, как выяснилось, у нас не китайская, а вьетнамская. Почему? При включении синего цвета она ловит флешбеки и как после контузии горит наполовину. А еще здесь большая палитра. Смотрите, это синий, это темно-синий, а это фиолетовый. А вот это вот красный, а это очень красный. Это желтый, а это белый. Это зеленый, это очень зеленый. Это пурпурный, а это синий. Если вы не видите разницу, вы расист, а если вам все понравилось, то с вас тысяча рублей за услуги акулиста. Также мы не забыли сделать закладные под электричество. Ну то есть тут будет еще добавлено 2 точечных, ну то есть ламповых светильника для освещения рабочей зоны. Это вот тут вот будет пила, вон там будет какая-то шляпа, а вот тут будет большая круговая шляпа. Сборочный пункт, да, вспомнил. Ну и, собственно, кранштейны у нас не для красоты, я их уже забил всяким хламом. Вверху то, что неизвестно, когда пригодится, второе, известно, что пригодится, но неизвестно точную дату. Ну и третье, чем мы пользуемся. Пока здесь только уровень. У меня даже уровень по уровню лежит. С новинками у нас все, ну теперь переходим к делу. Сегодня будем бомбить столешницу. Материал есть, а вот инструмента нет. Хозяин обещал его принести к сегодняшнему выпуску, потому что мы должны разгадать не только как делается столешница, но и почему розетки находятся ниже ее. Так задумано, либо опять же через жопу. Так, хозяин, хочу кушать. Отправил. Привет, угрюмый. Ну что, я знаю, ты сейчас будешь делать столешницу. Поэтому я отправлю тебе крутой профессиональный инструмент. А! Что это? Вообще-то это почта будущего. А ты мог воспользоваться креслом телепортации? Так ты поломал его. Выкручиваюсь как могу. Не плакайся. Ага. Это мега-крутой инструмент, который поможет мне сотворить чудо столешницу инструмент которого мы заслужили так, сорян, у нас тут проблемы с квантовым трансформатором сейчас починим и что тут у нас? что это? это? это профессиональный лобзик компании AEG так он сломан, тут нет провода. Это твой мозг поломан. А это профессиональный аккумуляторный инструмент. Качественная сборка, большая гарантия. Емкостный аккумулятор, крутая энергоручка. В общем, кому я объясняю? Слушай, поработаешь, поймешь. И весь свой проводный инструмент просто выкинешь сразу. А там циркулярной пилы что не было, что ли? Она уже у тебя. Тоже без проводов, ага. большой аккумулятор, удобно лежать в руке, с подсветкой, с фонариком, все как ты любишь. Ты где это все берешь? На все инструменты RU. Там большой ассортимент, быстрая доставка, причем около меня. А самое главное, там расширенная гарантия до 6 лет. Даже если кривые руки его поломают, в течение 6 лет ты сможешь бесплатно это все починить. Специально для тебя. Так, а аккумулятор где? Посмотри налево. А. Так, погоди, а как ты э, увидел вот это вот всю камеру? Немножко отдали и все поймешь. А? Давай обращаемся новым инструментом. А старый и ненужный можешь выпустить. <звы> Я не старый. Леха, взрослый мужик, кто так делает. Ну-ка, давай зачеркни. Так не положено. Все, зачеркнул. Практически готово. Сейчас останется только подретушировать немножко. Самая большая часть, самая красивая часть. О! Ну, что касается машинки, конечно, без рекламы. Машинка вещь. Я вот эти вот шайтан машины отработал. 82 листа шифера мы пилили и, поверьте, провод выбешало прям конкретно а теперь, когда тут провода нет, у меня осталось фантомное чувство что блин, а где провод-то? я, честно говоря, всегда думал, что электроинструмент аккумулятор наваляет за щеку. а нет, он, в принципе, спокойно пилит даже такую фанерку не замечает может диск хороший, а может и нет я уже тут вот, там брошюрка была я уже жене обвел то, что я хочу на день рождения может быть, что-нибудь из этого мне даже подарят. Ну и, конечно, не обошлось без непредвиденных обстоятельств. Во-первых, этот угол пришлось нарастить. 15 сантиметров буквально. Даже обидно. Ну, то есть, большой лист фанеры, он метр двадцать на два сорок, по-моему. А вот тут нужно метр пятьдесят на метр семьдесят. То есть, стандартно заводской полтора на полтора. Либо метр двадцать на 2,40 сорок. То есть, что -то так, как ни крути, с кусочком. Был выбор сделать либо эту часть ровной. Вот тут будет кусочек. То есть, ну блин, он прям в глаза бросался. Либо он там в конце нарастить. Выбрал то, что меньше всего бросается в глаза. Наклей. Внизу парочка фанер. Все, намертво. мертва. Ну и, конечно же, есть еще один нюанс. Это вот ниша. С нишей все продумано... Здорово! Я продумал, что сюда встанет у нас торцовочная пила, тут это будет фанерка. То, что у нас будет, вот здесь будет отверстие. Сюда можно будет повесить мешок, то есть будет выдуваться, сразу мешок, мешок выкинули с мусором. А тут же боковая часть нужно закрыть, иначе опилки попадут у нас в ящик, в направляющие. И я как бы тут ничего не придумал, тут не к чему цеплять. Ну то есть, вот так думаю нагляднее, видите? Вот так ляжет фанерка. И как тут крепиться к чему? Если сбоку, то это будет колхоз. А если вот сверху, то нужно подогнать прям до миллиметра. Конечно, сейчас попробуем, но вот так вот мне самому не нравится. Придется сейчас посмотреть, как делают люди в интернете, и что-то красивое придумать за работу. закончили трудиться с аэшницей я ее пошлифовал уже прикрутил как видите ничего насквозь не вылезло звук глухой ничего не шатается сделал нишу спасибо всем кто скинул и подсказывает как организовать порядок и хранить инструментов в мастерской но конечно не обошлось и без вот таких вот -то. у меня нет слов то есть вот к этой столешнице я должен развесить бутылки. Вам и вот к этому доктору, товарищи. Но было еще и покруче. Например, вот такое. Для тех, кто только подключился, вы видите нечто подобное, то есть агрегаты? Вот и я не вижу. Что вы мне скидываете всякую космическую аппаратуру? Что касаемо столешницы... Тут сделано все максимально. Все, что я мог себя выжить, Без уголков, без саморезов, без гвоздей. Чисто на клей и, ну, и, и струбцину. Все приклеил, все классно, все здорово. Ниша. Я уже пока клей с тыл, свет себе сделал. Вот. Все здорово, все классно. Ну и главный секрет этого дня. Розетки под столешницей. Как видите, вот можете сами посмотреть, кому нравится как больше. Когда розетка вот так убрана, или когда вот второй вариант где у нас тут каждый сделает выбор в свою пользу то есть у меня тут планируется поставить сверлильный станок вот тут вот, какой нибудь гриндер то есть такая шкурка бегающая ну и здесь у меня торцовочная пила все убрано красиво провода кучи не набросаны не мешает эта зона уже как бы станков не знаю этих каких то устройств которые один раз поставил не будут стоять Низ, может быть, поднимать их, там пыль протереть. И вот эта вот рабочая зона, где вот они, розетки в шаговой доступности, там паяльник, дрель, что там еще, с, ну, только не сварка и болгарка. То есть такие вот, которые вот подключил, поработал, убрал, все, тут постоянно чистенько. А там то, что будет стоять веками. Это не касается, если у вас аккумуляторный инструмент. Вам и там, и там будет хорошо. Впихая-невпихуемая достойно отдельная сюжета, это торцовочная пила и ниша. Замерил ширину, длину. Все идеально подходит. Встал в тортолочную пилу. Нужно же поработать. Работы. Б. Балалайка. Нужно двигать вперед. Двигаем вперед. Пробуем. Отлично ходит. Теперь попробуем сделать угол 45 градусов. Б. Баян. Нужно снять ручку. Снимаем ручку, пробуем. Б. Барабаны. Нужно подвинуть максимально вперед. Подвинули, пробуем. Б. Бубен. То есть нужно еще больше, чтобы было 45 градусов, нужно максимально вперед вынести. Вот это идеал. Это идеал! Восхихительно просто. Но что это такое? Конечно же, это несерьезно. Поэтому было решено оставить торцовочную пилу вот на этом месте и пилить только 90 градусов. Под 45 мне проще будет ее вытащить куда-то поставить и попилить. А так пусть пилит строго ровно 90. Либо отпиливать здесь, либо искать другую торцовочную пилу чтобы вот такие нюансы я вообще даже представить не мог а так в целом в принципе наше рабочее место готово правда не хватает какой-то маленькой изюминки. о for the is if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented it being negative when you should be getting after it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 Consequence of being incompetent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 But my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of faked modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up I don't take shit I got no love For the babies If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up Закончил я мудыхать со своей столешницей. Все, мы ее пошкурили, прикрутили, пошлифовали, заточили и покрыли лаком. Лак такой себе галимый, даже говорить не буду для пола. Были там остатки на баночке у меня, на донышке. Вот их потратил, как раз банку выкинул. Все, пойдет. Я еще узнал, точнее как знал, но забыл. Нужно, чтобы в помещении, в котором вы покрываете лаком, должно быть прям вот идеально не пылинки а у меня тут после шлифования, хотя я час подождал пыль еще была в воздухе и она вот я провожу рукой, она поприлипала к столешнице, поэтому немножко шишавость есть, но ничего лаком покрыл для того, чтобы потом тряпочку все стереть и работать дальше зона работы зона сборки в процессе эксплуатации может быть что-нибудь подделаем доделаем улучшим, но пока пусть будет так красиво, аккуратно не знаю, будут, не будут комментарии, что это ненадолго, что через месяц-два у тебя будет похоже на разделочную доску в царапинах, в мятинах, в пробоях, в сколах. Ну, это как с машиной. Пока стоит в гараже, машина прям конфетка. Как только начинаешь на ней ездить, начинается износ деталей, износ прокладок, сальников, двигателей, что-то ломается. Думаешь, блин, что ж такое? Пока стояла в гараже, все нормально же было. Ну, то же самое здесь будет. Хотя у меня будет раздельный вид, вон там где-нибудь мы потом в будущем замутим верстак для грязных работ. Ну, то есть распиловочная, сварка там, резка, вот все будет там. Конечно, в идеале, как там подсказали, иметь два помещения, но это, конечно, куда. У меня и так помещение 4 на 4 я считаю, роскошно. Потому что многих я видел на балконе, как-то неплохо уживаются, справляются. Так что мне грех жаловаться заметили, хламовник из дома переезжает в мастерскую. Ну, так и было задумано. Поэтому тут будет, наверное, все в хламу, все везде. Мы уже сделали конструкции для длинных предметов, для мелочевки. Теперь осталось еще сделать два для э, метизов и для инструмента. Метизы в ящиках не годится, они прям-таки вот-вот поломают мои роликовые направляющие, тут килограмм на 40, не меньше ну 20 точно есть как минимум поэтому это очень тяжело для моих направляющих с инструментом в принципе также. вот сварочник и маска все в ящике инструмента нету циркулярка дрель фем, все места нет поэтому инструмент для ящиков не годится буду где-то на стене вешать ну как у всех модно так поэтому все на сегодня в принципе что расследование по нашим подрозетникам точнее по нашим отверстиям, которые находятся под столешницей, можно сказать, полностью завершено. Но в будущем тут у нас еще предстоит немало работы. Такие как верстаки, стеллажи в подвале. Поэтому если у вас будут интересные вопросы, вы пишите, мы это расследуем. и добро пожаловать в хоббийную мастерскую нет плохо звучит, лучше добрую так, проверка с мощностью ой, баный лот и добро пожаловать в художественную мастерскую художественную и всем доброго дня, и добро пожаловать в добрую мастерскую, где мы ничего не производим, не творим, мы чисто занимаемся... Ой, чем мы тут занимаемся? Ё-моё. Это нужно для того, чтобы мусор сверху не сыпался мне на голову. <клышь> Почему розетки находятся ниже столешники, а не вот там, кто внизу вставлял или не поймёт? Честно ну, говоря, вот предпод... Под, под, под, под, под, под, па -папа. Смотрю, ну блин, колхоз будет бросаться в глаза. В глаза.